Шестерка воды. У носорога плохое зрение, но при его весе это уже проблема не его, а окружающих. Михаил Жванецкий. Изображение карты. Свежее утро. Легкая туманная дымка еще стоит над поверхностью воды. Любопытная девушка со вниманием и удивлением смотрит на появляющегося из воды носорога. Она, не зная его истинной мощи, пытается заигрывать с неизвестным существом. Исход не ясен. Носорог явно излучает стабильность, доброжелательность, спокойствие и уверенность в себе. Хочется почувствовать эту надежность. Но как проверить свои ощущения? Только выманив его из воды. Значение карты если рассматривать «шестерку воды» в контексте продолжения истории про соли капитана Грея, то после предыдущей ситуации битвы безумных скандалов, перемежающихся уверениями в вечной и страстной любви, у кого-то из партнеров явно наступила адаптация. Появилась толстокожесть и непонятливость как некий защитный механизм против слишком агрессивного навязывания любви. Такая толстокожесть может оказаться опасной для тонкой и чувствительной души нашей героини. За нею непонимание, неясные последствия. Прежде чем идти дальше, стоит поразмышлять, что же такое теперь твой, казалось бы, так хорошо известный партнер, во что он превратился, что от него можно ожидать. Общее значение карты. Заигрывание с опасным партнером. Идти навстречу, не думая о последствиях. Не правда ли похоже на любопытного слоненка из сказки Киплинга? Союз Скорпиона и Тельца. Если речь идет о новом знакомстве, комментарии почти излишни. В зависимости от ситуации и окружающих карт, смотрите предупреждение или совет. Состояние. Раздумья и расчет. Чем может быть полезен партнер, для реализации моих чувств. Взаимный интерес и оценка, что эта связь может принести, чем будет привлекательно. Характеристика отношений. От простого любопытства друг к другу до выяснения, как с возникающей перспективой быть. Стоит ли связываться с этим человеком? Если речь идет о сложившейся паре, новое узнавание друг друга – Открытие неожиданных и любопытных черт в хорошо известном характере. Физическое состояние. Так как носорог является символом мужского эротизма, карта скажет об огромном сексуальном потенциале, но еще, скорее всего, нереализованном. Чувство. Чувственная неудовлетворенность. Легкое возбуждение от неизвестности. Любопытство и взаимный интерес. Предупреждение карты. Не зли носорога. Излишнее любопытство может далеко завести. Ты его или напугаешь, и он скроется, или спровоцируешь на слишком активное поведение. А при его мощи это может быть опасно для тебя. Совет карты. Поиграй с носорогом. Это может быть интересно. Во всяком случае, для тебя в новинку. Астрологическое соответствие. Солнце в Скорпионе. Второй декан Скорпиона. Внутренняя сила и способность подчинить себе других.